Йоу-йоу-йоу, всем респект, братва, с вами Радио что 120 гигабайт, сейчас будет очень долго нарезочка, я, правда, старался сделать ее меньше, но донатов было слишком много. С другой стороны, это и есть причина того, что эта нарезка существует. Это нарезка моего стрима на день рождения, который оказался самым задоначенным стримом за всю историю канала. И, естественно, я не мог это не отметить отдельным видео. Еще раз огромное спасибо всем тем ребятам, которые поддерживают канал, Жесткий вам респект, и я думаю, все мои благодарности и эмоции вы увидите в видео. Поэтому я знаю, это будет сложно, но смотрите его обязательно до конца, и не забывайте поставить лайк. Приятного просмотра. Как говорится, ПР. СДР. Жесткий респект за донат. Ребята, для Эльмира за 222 рубля. Для Элраптара за тысячу рублей. Попрошу косчать чать, И а вас всех приветствую. Очень рад всех видеть. Спасибо большое. Сегодня у меня день рождения, ребят, не исполнилось 21 год. Какие 35 лет, ребят, это все не про меня. Посмотрите, какой я сука модный. Я не знаю, какой план у нас на сегодняшний замечательный стрим. Мы будем просто с вами пить. Ох, ебать. Ох, ебать. Да. Жесткий респект, за донат. Нихуя себе. Анкл еще врывается. Жесткий респект за донат. Спасибо большое, дорогой. Поздравляю. Жесткий респект за донат. А если серьезно, поздравляю тебя <coughs> с днем рождения. Желаю <coughs> удачи, всего самого доброго и позитивного. Я знал, Саня, что это ты. Я знал, что это ты был старшим склерозом Привет, и деменцией. Коверче. Спасибо большое, Шкипер. Жесткий респект. Спасибо, Саня! Твоя здоровья. Поздравляю тебя с днем рождения, желаю счастья, здоровья, денег, чтоб хуй стоял. Вот так пищи правильно, ёпты. Ну и сегодня действительно в тему. Жесткий респект за донат. Спасибо с большое, Андрей. С даростью, с плесенью, с сединой, Плесень. с дряблостью издряблостью Плесень! Спасибо тебе огромное, чтобы я его... Блядь, Андрей, ты чё, ёпты мать? Ты что, бля, делаешь да? Андрей, блядь, ну ты заебал, зачем? Ладно, шутки здоровые, короче, я тебя уже поздравил, да, попал, вроде как, Блин, на самом деле нам кроме счастья ты и не надо ни хрена, мы А счастливый человек, ну еще, конечно, здоровый человек, он сам добьется всего, естественно. А ты, поскольку упорный, по тебе это видно, у тебя пиво много влазит, поэтому ты, скорее всего, добьешься того, чего же хочешь. Вот. с днем рождения, Бля, Андрей решил ворваться прям по олдскулу, нахуй. Жестко с ноги, блядь. 666 рублей. Ебать, Андрюха, ну ты шо, блядь. Жесткий респект с донат. Всем привет. Со мной никто не, не поздоровался. Ну и да ладно. Никто а не не по поздоровался. ДНМ, рождение, рождение. Да все, вечера, значит, раз. Мокрутое поздравление в ТГ. Надеюсь, ты его прочитал. Спасибо тебе большое, Димочка, за 555 рублей, ребят. для ним фарит, попрошу кос. Жесткий респект с донат. Спасибо большое, О, бать -мать. Ты Такой старый и не симпатичный, даже трогать тебя не хочется. В смысле, они симпатичные? А вот бы я помоложе, между прочим, тебе все не понравилось, то что ты любишь, я знаю как. Ебать. Ихуяси, еб твою бать. Рома, блять, оставь деньги на билет. Чтобы рос большой Джуджун. Спасибо за твою роль в моей жизни. Обнял, люблю, заебал, чмурки. Бля, лучше подзралей. Спасибо тебе, огромное. Жесткий респект. Мальчик, мальчик, мальчик, мальчик, Ёб твою мать Ну бля... так сейчас на плойку насобираем, пацаны Как минимум Жестко. Две. Жестко, Жёстко Это было жестко, Аделина Спасибо тебе большое, дорогая, за 1111 рублей С ДНМ рождения Береги писку в тепле и анус в целости Буду беречь писку в тепле Здесь, блядь, 30, 32 градуса Вроде все нормально Янус в целости, но я постараюсь Здесь я, конечно, обещать не могу, блядь Жёсткий респект за донат Спасибо большое, Шару. С днем рождения Выпил. От... Сейчас на плойку мы собираем реально, пацаны, блядь, такими путями. Ух, а... ебать. Нихуя себе ебать, Витя. Здравствуй. Здравствуйте, Виктор. Приветствую вас жестко. С ДНМ рождения Спасибо тебе большое, Витя, за 15-16. За... Жесткий, респект. Спасибо большое, Дмитрий. Да ёбаный в рот, серпач, респекты жесткие ребят, для серпача тоже коз в чатик попрошу. Я чат не успеваю читать из-за косы, не влеги. Дет, чат и тема, поздравляю тебя Здравствуй, дорогой. рождения. Спасибо Желаю большое. Желаю тебе счастья, здоровья, денег и подписчиков, оставаясь таким же веслым, и чтобы и у тебя, и у твоей все было хорошо, вот так. Я веслый, эх, веслый бародёр, веслый, я очень веслый, я веслый. То он все будет да, блять, я не успеваю, подожди, ёб твою мать, дурачок, ты, блядь, ты, блядь, это Вэл, это, это точно Вэл? Ох ты, ёб твою мать. Ну? С ДНМ mm -hmm. рождения получается. Нарекаю тебя теперь, Киркоров, 120 гигабайт. Ведь у вас теперь есть больше общего. Пение в ансамбле Болгария. Спасибо. Скорей. Спасибо большое, Ванилу well за 1113 рублей, блядь. Спасибо большое, Серпач, за потихаточку. Я и говорю, сейчас мы таким э -э путем собираем, вот особенно с этим, если тоже, собираем Меня... на Нихуя, Нихуя себе лупать. Матрой пожили. В готовности у гуса на данное онлайн-пати. Оторвемся. 2754 рубляпочка, мне так сложно было произнести эту цифру. в чатик для Паши Пауля. От тракториста. Бэ. Ребят, не надо за отойти, подождите, подождите. Подождите, остановитесь. От называешь. Спасибо большое, паштарпер для паштарпер, ребят, за 30 рублей попрошу козы в чатик. Дима, нихуя себе, ебать. Совершеннолетием, бро. Спасибо тебе большое. Наконец-то в 35 лет можно и пивно, то сказать, купить. Правильно, Дим, то пожалуйста, пишите. Жесткий спекс донат. Спасибо большое. Да, да, сегодня день рождения. Сам хотел забыть, на самом деле. Нихуя, че даже чатик ворвался. Я гопник гей. Бля, я спатил пиздец, это хуйня. Жесткий привет, респект. Николай, в этом арт, поздравляю тебя. Не давай все до накатывать, на тебе грусть. Давайте наставим, что много много и пицца. Спасибо, чатик тебе за 66 рублей, спасибо, Саня, за 20 рублей. Я... Жесткий респект за... Дима, ты что сегодня разошелся так? Респект. Возьми мини холодильник. Возьму, хорошо, ладно. Поговорили, возьму мини-холодильный комнату. Ладно, два человека говорят, значит, надо делать. Реально. Музыка подходит для жаркой порки в очко. Это мы будем делать с вас геном, как только я нахуярюсь. Спасибо большое, Серега, за 20-ку, ребята. Козы продолжаем ставить. Ебать, да ебать, ты нихуя ж себе! Врывы продолжаются, пацаны. Блять, мы так реально можем наплойку насобирать? С ДНМ тебя. Вы уже больше, больше половины собрали. В тебе. И побольше преданных подписчиков. Что тебе сегодня пожелали хорошего, обязательно исполнится. Точка и чтобы свадьба прошла на ура и много счастья и вам с Кристиной циркумфлекс. Бля, ебать, милота, просто спасибо тебе огромное. Это очень мило, очень мимими вообще, блять. Жесткий, респект с Спасибо, Алочка. Хотела оформить спонсорку, а не понимаю, как киви привязать. Потом разберусь. К. чем Вот тебе подарок. Спасибо большое, Алочка, за 250 рублей, Алочки, пора прошу. Козы в чатик, сердечки. Ох ебать, нихуя себе! Какие люди-то на стриме, блять! Надо сегодня нахуяриваться тогда. Надо нахуяриваться, раз у ждали Хватит уже драть шмар. Свадьбы на носу. Всех благ, люблю, целую, обнимаю. Я не драл никогда, шмар, Далер, что то несешь? Кристина может смотреть стрим. Зачем ты ей все рассказываешь? А для долера, ребят, за 666 рублей, пожалуйста, в чате. Кос. Всем привет. Ну что? Здравствуйте, Андрей. днем рождения тебя. Чтобы хуй стоял и бабки были. Очень хочу хуй. Ну а если честно, все. Самого самого. Но а, чинить? Чинить, обслуживать обслужить его будет очень дорого. Жесткий респект. Днем рождения. Э -э Спасибо. Днем рождения. Спасибо. Поцеловался языком. Приезжай в гости, поцелуйся настоящего. Респект, жесткий, братан. Да что ж такое, я даже не успеваю Это респектовать то за надо поражить, Поражить-то, господи. Спасибо, Дима. Хочу донатить, но денег нет. Жёсткий, Дим говорит, денег нет уже, донат. Эти хуярли, да блядь, дальше, говорит, денег нет. А я что еще ещё купил? Подожди, еще ещё покажу. Ахули делать. Давай выпил. АДИМЫЙ ЭТО бля, нахуй, БЛЯДЬ! Коза -чай, пожалуйста, для да, Shadow Спасибо большое. А Она тоже очень жаркая, на самом деле. Жёсткий, спецдонат. С днём рождения. Будьте то, от чего отчего ПФТ. Будь здоров. Ждем стыд со свадьбы. А жесткий. С днем рождения. А бай! Желаю тебе всего наилучшего, чтобы свадьба прошла хорошо и чтобы, чтобы еще один год у тебя был лучше предыдущего. Прости, что я не могут и желаю. Сейчас совсем не дома, сейчас не очень люблю целую. Жесткий, инспектор Байзен! Я тебя штукатую, Паша. Жесткий респект с донат. Мне Спасибо, Шару, Шароу, шаро. Все, пизда. А, вторая, ахуительно, здоровская, Мне но. но вторая, а третья самая пизда. Блять, меня ебут, слышь. Спасибо большое, Алекс Мэн. Я даже похожу, думаю, ты даже не знаешь, где Икутия. В смысле, я не знаю, Здоровым где Якутия. Радио. С ДНМ рождения. Когда лонг драйв. Понедельник. Блять, мы что мне сделали? Я думаю, в этом году без этого дерьма обойдемся. Есть, это не дерьмо, это идеал, мечта. Но подождите, пацаны, пора, пора немножко Альтф4 сделать, походу, да? Мы сейчас будем снимать поздравления. Респект. Жесткий респект, и привет, Богдан. Писаренко, конечно же. Писаренко, писаренко, писаренко. Я не знаю, куда там ударение ставить. Я знаю, что Богдан. Это... Артем, ты дал... Но Но это лучше, да, рада, да, конечно. Играть, ты однозначно. А риск перепрыгивает. Пошли в кружку, как приедешь, как в старые добрые. Да, да, на 77 пива. Да базар 0 вообще служит. Да, замечательные люди, вообще великолепные, классные. Спасибо. Конечно, я своими донатами компенсирую <смех> размер своего члена. Машиной большой не могу. Так как не люблю водить и прав. Нет. <смех> вот такие дела. <смех> Жесткий. Андрюха, у тебя тоже прав нет. Дай пятюню. Я согласен, Похва. Блять, Андрей, блядь, Андрей, блять, Андрей, Андрей! Андрей! Андрей, зачем, блядь? Я тебе сказал, нахуй, что сначала надо, блять, купить компьютер. Андрей, компьютер, Андрей, сначала компьютер, блядь. <со> блять. Э -э -э Засранец, держи пятюню за бесправие. Бесправ. Нет прав, и вы бы с ними. Значит, этот донат посвящаю Кристине. Это подарок вообще на свадьбу. И ниху его в PS5 вкладывать, пожалуйста. Потому что это отдельный донат, поскольку я не буду присутствовать на вашей свадьбе. А подарок должен быть вот подарок. А с днем рождения все равно, нахуй, с днем рождения. Для Андрея, блядь, ну пиздец, конечно. Я нахуй пойду на Люси бухла. Купишь компьютер, потом, блядь, донать. Пока нельзя. Да, что ты очкуешь? Это вообще деньги соседа. На компьютер меня отдельный счет. Ладно, ну давай все равно договоримся, что сначала сначала компьютер, потом донаты. Спасибо, Андрюха, еще раз. Ребята, козы пожалуйста, для ребят, которые поддерживают. Ну ты откуда, серж? Будь всегда таким охуенным. От души душевно в душу меньше, чем ты. Серж, ну ты, ну, ну, Серж, ты-то куда-то, братуха, ты шо, Ребята, внимание, надо для Сержа Лавджоя за 1111 миллионов рублей поставить козы в чате. Котики, наркотики, наркотики, наркотики, надеюсь, у него спадет немножечко его отеченность. Я просто так сказал, что я проебал в поэтому поздравляю тут. <свят> ДНМ рождения. Выпьем. Кто пришел, кто поздравил, кто на стрим зашел, это уже заебись, блядь. 209 лайков за 2 часа, блядь, и, и блядь, в миллиарды, блядь. Спасибо огромное, ребят, всем. Витя, спасибо тебе большое за 40 рублей, ребят, для Витя, пожалуйста, тоже. Кот в чате попрошу ебануть. Жестко поздравляю с ДР. Желаю вечного процветания и здоровья тебе и твоим близким. Остальные поздравления большое, мои, если получится, увидишь в видосе. Я не только ради твоего ДР, но и для пробы расчехляю собственного приготовления. На О, блядь, ну-ка давай-ка попробуй, отпишись, пожалуйста, видите, как она там вообще нормально, нормальная Я вот это. Я еще сегодня, ребята, раки, с вами хуйну, блядь. А в этом году у нас не получили, у нас то большого сюрприза. Ничего его... страшного. Нельзя каждый год делать Блядь, ты, бать, нахуй, это что за хуй? Нас горит. приз-то не получил, Звядка? <васк> это, блять, ёпта, ща, погоди. Что это, блядь, за магра? Подписчик там, блядь, в топе 10, блядь. На нахуй, сука. Здорово, спасибо, ребят, спасибо, блядь. Скажите мне, с днем рождения. Это же от всех, правильно? От всех. Им Скажите мне, что это от всех, я вас умоляю, нахуй. Текущий э, битрейт аудиопотока ноль. Даже YouTube охуел, по-моему. Бля, вы что ебанутый? Ну куда, блядь, нахуй, Ёб твою мать. От всех. Можно я на себе выпить Еще, блядь? Здравствуйте, фан все, Мариодер 120 болгарских перцев. Зберу тебя, КРЧ. Здоровья тебе и твоим близким. Свершение намеченных планов. Новых великих целей увешать стену в радужных ютубных кнопках. Поздравляю. О магад, это а блять! Решили, что надрезать тебя не так Приезжать к тебе в Болгарию на стрим врываться тоже не смогли, а деньги тебе сейчас нужнее всего. Так что вот, держи, пидор. <свят> ну я чуть немножко охуел, извините, я не, ну, не думаю, что я там как-то негативный, но я немножко в <свят> Держи, пидор, спасибо. Просто надо успокоиться немножко. Так, все, нормально, нормально, нормально. Артем, стример, подожди, у меня кепка, я же в кепке стример. Стример популярный, блядь, блядь, не, ну и тяжело. Ну, понимаешь, любые слова, которые вот можно сказать, они хуйня какая-то. Спасибо большое вам за донат. Маловато денег. Ребята, вот, скинули, конечно. Ну, ладно, спасибо, конечно, вам за, за, за, за деньжата, вот за эти. Донатик. Жесткий спой. Можете пока не донатить, пожалуйста? Донатик. Пожалуйста. Большое спасибо, правда, всем тем, кто в это принимал участие. Я, раки выпью, да, может быть, мне хоть станет. Ну, потому что что-то пиздец. Я понимаю максимально, что, но я не умею делать шоу из такого дерьма, да, то есть там, типа, о, Да не надо, пожалуйста, не надо. Пожалуйста, не надо. Пожалуйста, не надо. Стишок расскажи. Выпей. Мы все с тобой все будет топ. У тебя лучшие подписчики. Это факт. Твои лучшие люди. Да. Yeah. Yeah. Пожалуйста. Я хочу выпить за всех, кто поддерживает канал. это касается не только финансовой поддержки, да, что типа там ребят, которые донатят, есть ребят, которые приходят на каждый стрим, которые под каждый стрим ставят лайк, которые э, меня поддерживают, пишут мне какие-то добрые слова, хорошие в момент, когда YouTube там меня хуйсосит и в жопу меня загоняет, и я думаю, что все хуево, что все говно, что я делаю говно, что никому это уже больше не нужно. За 2754 я еще уснул, как батя на диване, это а музыка эпичная. Даня, ну ты ху... Ты старая пуська. Старая пуська, это, это про меня, блядь. И вы меня разъебали, да. Здесь, здесь типа 1-0 в вашу пользу. Ты тупой. Не надо, ну пожалуйста. 100 было бы хорошо на самом деле. Деменция донатов, есть такой диагноз нахуй? Вот Можно мне его поставить, пожалуйста? Обязан был отреагировать типа это чья проверка? Или как хардплей Настя, когда ей задонатили 100? Окей, да. Спасибо. Я иногда думал, что я, типа, какой-то охуенный, блядь, такой человек, который, там, краснореча, блядь, 100, знаешь, там, типа, я, у меня прокачанная речь, я, там, могу, блядь, ответить на все еще, там. Но такие моменты, я понимаю, что я, конечно, говно ебаная, и ничего я сказать не могу нормального, и не могу подобрать слов. Как стример сейчас я просто сломан. Это 1-0 в пользу подписчиков, и большое спасибо, и жесткий респект, и пиздец, моя деменция иди, мне донатит по щеке себя, и давай досмотрим видосик. Сейчас досмотрим. Раз, два, три, 4, 5, шесть, семь, восемь, девять, десять, Это работает, да? Жесткий, респект, Мемон. здравствуй. Будь упорен и силен, перед бурей не гнись. За любовь свою борись, будь клинком и будь щитом. Беды не пускай в свой дом, береги любовь. Семью защищай, как жизнь свою, точка. я тебе побед желаю. Ты добьешься их, я знаю. Я еще не выразил э, респекты другим чувакам, которые донатили, да, э, тем, кто вот... Это все тебе показалось. А вообще, мы все тут и собрались друг друга поддерживать. <звы> Дима вообще. Душевый пацан. Накрутил подписчиков в чат, Большие стримеры только рады были. Я не знаю. Слушайте, я знаю, что крупные стримеры реагируют на такие донаты, типа, блядь, спасибо, вот там все. А я хочу отреагировать, типа, вам что, делать не хочешь? Деньги девать некуда, блядь. Это неправильно, я знаю, но это моя болезнь стандартная, в принципе. Спасибо большое, Дэнчите, еще за сотку. Я настолько это не ожидал, что я превратился из красноречивого, прокачанного в скиле, блядь, разговора чувака в мямлющего пидора, короче, который ничего особо сказать-то и не может. Я просто хочу сказать, блядь, ну, респект, жесткий, большое, блядь, вам спасибо, и это магро. Стример часто выпит и поблагодарит других ребят, которые тоже ебали, погоди. 5 градусов враки, а в, раке, в с пивасиком, идея, конечно, так себе. Но учитывая ситуацию, я думаю, вполне себе допустимая. Я человек контакт. Контакты. Твоя реакция, это реакция нормального, правильного человека. Именно поэтому мы с тобой любим. Съем нас. Спасибо тебе огромное за 120, ребят. Козов чате. Мне кажется, меня этот, меня вот этот донат разъебал больше, чем все, что я выпил сегодня. Соберись, тряпка, соберись. Я старался. Это самый крупный донат за всю историю канала, ребят, сегодня пролетел. Есть, историческая хуйня, как говорится, да? Максималочка. Ага. Не впал в тесси, но добить надо. Ибо хули, ибо херли, Так, давай не будем называть мои 35 лет юбилеем. Да? 35 лет это полуюбилей. Спасибо большое, кубичек, семья. Города <музыка> Блять, ну куда вы донатите тут, блять? Не надо, блять, стримера добивать Вы добиваете меня, нахуй Спасибо большое С ДРСР стример Желаю желать многого и чтобы многого исполнялось Чтобы у тебя все было хорошо Как со здоровьем так и вообще, с ДР. Продолжай радовать контентом целую. Для вас буду хуярить, блядь, пока у меня есть жопа, нахуй, кровь с ним начнет ебашить, бля. И когда будет ебашить. Я, я я Так, давайте договоримся, что в ближайшее вот время до конца стрима никаких донатов больше 20 рублей. Поздравляю с днем рождения. Раз все большой и красивый. Побольше позитива, денег, пива и любви. Вот does the fox say? А я угарнул. Без проблем. Илья, меня зовут иногда. Ок. Во-первых, я вкал калп. Я, я вообще в говно. У меня уже, блядь, расплывается. Я уже даже не особо вижу, кто-то мне донатит. 20 рублей, пожалуйста, максимум. Давайте донат. 20 рублей максимум. Все, блядь, больше не надо. И два, блядь, два ксарятники прилетают. Заебись, блядь. Охуитель. Да подождите. Просил 20 максимум, получай 21, сука. Да стоп, стоп, стоп, стоп, стоп. Это один, Это не слезы, это просто дождь. Любим, поддерживаем, здесь. Ну, пожалуйста, не надо. Я не вывожу. Вы понимаете, что это? Респект. Спасибо, Арсений. Я тоже внесу свой небольшой вклад. Спасибо, что ты есть у нас, а мы у тебя. Вроде 20 рублей, ну почти я забыла про этот донат. А так, ты лучше, пусть ка циркому есть раз ДНМ рождения меньше, чем 3. Эх, сотка, сотка! Золотая соточка! Любим, помним, скорбим. Бля, чуваки, я не вывожу реально эту хуйню, блядь. Респект. Спасибо вот так давайте вот так давайте вот так давайте Меся вот так вот так вот взять и не задонатить после таких слов и артем просто все выражают так тебе свою признательность держись мужик я сумоля хватит. ладно поеду в магаз за хавкой нихуя это чуваки хватит пожалуйста пожалуйста пожалуйста артем вот это нормально. Блет, за этот стрим нас с Тиджейм за стрим. <говорит> Самый задоначенный стрим за всю историю канала от сегодня, да. Блять, ну нет, ну нет, Илья, нет! Нет! <говорит> а че без маски стимиш? А помоги ограбу пройти с Новым годом. Разве кто канал смотрит, хорошо? <говорит> <говорит> <говорит> Я сейчас выключу донаты, блядь. Наркотики, наркотики, наркотики, наркотики. Я истощен. Забейте, просто смотрите стрим. Просто посмотрите его. Вот Ну я не мог не заданить на твой ДР. Не 50К, конечно. Чё за кал, блядь? 30ДР, братец. Давай, здоровье братан. Нет, вы мне, конечно... Ну, я молю вас. все все вс ⁇ Ну хватит, ну пожалуйста, я не вывожу, я не вывожу, блядь. Привет, Артем. Ну что же, теперь настала и моя очередь поздравлять тебя. Скажу лишь, что я, да и в принципе большинство из нас, будет э, с тобой вне зависимости от сложившейся ситуации. Мы всегда с тобой. Подожди. О, God, это Адина, Дина, Дина, Дина, Дина, Дина, Дина, Дина, ДР закончился. Расходимся. Базар, давайте больше не будем донатить, блять, сегодня. Последний, наркотики, наркотики. Последний все, донат все, на сегодня. Все, все, все, все, все. С прошедшим. Спасибо. За бий стрим. Сидит бухой тип, а ему деньги донатит. Это пиздец. 244 лайка. Это очень много. Я уже про... Прав... Прошедшим. Чуть не забыл. Я думаю, тебя еще не все поздравили. Ёб вашу мать. Ребята. Я вернулся. Так, есть плохая новость. Или она хорошая? Я вкал. Как вам новость? А, спасибо, Дэнчик, тебе за 200 рублей. Бля, ебать, вы меня сегодня, конечно, оттрахали, блядь. В очко. Если... Александр сегодня прям разошлась. Спасибо большое. Пацаны, я очень пьяный. Паша, ну ты куда, блядь? Паша, ты куда? С днем рождения. Пусть каждый день будет лучше предыдущего счастья тебе. Спасибо большое, Паша. Пацаны, пойдемте а спать, блядь. пойдем поспим. Я вас умоляю. Можно я спать пойду? Что, блядь, вроде стрим-то нормально. Не нахуй. У тебя чей день голубление? Ты издеваешься, да, надо мной? Решил меня, блядь, добить, сука? Ну ты ебнулся, блядь, здравствуй, привет. Респекты жесткий, Ребят, для 350 попрошу вас, кос, очень сильно много в чат подвести. Так, ладно, чуваки, правда, я люблю вас всех очень сильно, блядь, уважаю, целую и респектую, но я... Вы видите, в каком я состоянии, совершенно неадекватно, мне надо где спать. Здоровский стрим был сегодня, исторический. Большое спасибо всем за поздравления, конечно же. Большое спасибо всем за донаты. И я пойду спать, потому что я уже не вывожу. Все, я погнал спать.